Смотрите. Смотрите, то есть реалии такие, организм находится под нагрузкой в этот период. Нагрузка эмоциональная, нагрузка климатическая, да, нагрузка э, физическая. Мы сейчас даже не берем, какие-то ситуации могут быть, это я вот просто описал общие тенденции, которые действуют на людей, а еще э, куча других каких-то нюансов может быть. Нюансов во взаимоотношениях да, каких-то проблем, на работе каких-то проблем, да еще какие-то на нас нагрузки идут, каждый из нас испытывает эти нагрузки в этот момент времени, и нам очень важно их учитывать тоже. Если мы их не будем учитывать, то, то мы можем просто очень сильно ошибиться, и мы вместо пользы получим время. И поэтому здесь очень важный вопрос, если мы относимся с позиции здоровья, то это здоровье важно контролировать, правильно? То есть важно его Контролировать, Контролировать – это значит считать, это значит анализировать, это значит э, иметь четкое представление, что с организмом с, с точки зрения здоровья на данный момент времени происходит. Потому что если контроля, например, нет, то все это впустую, то все это, э, как, если даже и будет что-то хорошее, это будет случайно. Но вряд ли у нас что-то хорошее случается, да? у нас случается что-то не очень хорошее. Поэтому все нужно считать и все нужно анализировать. И здесь принципиальный вопрос в том, чтобы определить изначальное состояние, в котором женщина подошла к этому периоду. То есть у нее есть цель, задача, да, например, подготовить свое тело к лету, а в каком она находится на данный момент времени состояния. И самый лучший здесь выход, это а, сделать обследование, какое-то минимальное обследование. Вот сейчас я буду, так скажем, рекламировать то, что делается в нашей клинике, только по одной простой причине, потому что это классно, это хороший действительно. И те, кто проходили, знают. Это. Сергей Анатольевич, да, он у нас проводит такую диагностику организма, и с помощью этой диагностики мы можем увидеть, что происходит с организмом, какие нагрузки он испытывает. Что ему не хватает, что на сегодняшний момент времени в первую очередь ему нужно сделать. Вот что ему, каким образом можно помочь на данный момент времени организму. И даже если, например, вы делали эту диагностику ранее, то все изменилось. И э, нельзя сделать диагностику на всю жизнь, да? мы, мы с вами живем и у нас меняются наши условия, мы сами меняемся. И вот на данный момент времени нужно посмотреть, а что происходит. И это вот и будет начальная точка отсчета. Если э, мы, например, ну по каким-то причинам, и те, кто смотрит, например, наше видео, а наше видео, я думаю, что будет распространяться, да? и это видео поможет и другим, то очень важно обратиться к помощи профессионала И здесь конечно, профессионал – это тот, кто имеет медицинское образование. Это все-таки высшее медицинское образование – это все-таки врач. И здесь нельзя недооценивать диетолога. То есть диетолог – это кто? Это врач. Да? Врач-диетолог. Он знает, как работает организм. Не... Врач-диетолог – это не тот, кто знает диеты. Это большая разница, потому что диеты знают очень много кто, различных вариантов да, диеты, а врач-диетолог знает какую диету назначить определенному человеку, понимаете, вот в этом его ценность. И врач-диетолог, он несет ответственность за здоровье человека, в первую очередь, он занимается здоровьем, но попутно с этим естественно идет похудение, потому что это побочный эффект здоровья. Поэтому, если, например, вы собрались это делать, и так я обращаюсь с тем, кто будет смотреть наши видео, найдите хорошего действительно диетолога, который сможет оценить здоровье ваше, не просто как фитнес-центра, посчитать пульс, посмотреть сердечно-сосудистую систему, выживете или вы нет после той нагрузки, которую даст фитнес-тренинг. А, а посмотреть реально, что с вами происходит. То есть диетолог несет за вас ответственность с точки зрения здоровья. Поэтому я рекомендую обратиться для начала именно к специалисту.